Короче, надо налить чашечку горячего кофе Ой, господи, голос утра вообще ужас О да, вот так хорошо Всем привет, ребята, меня зовут Аня Нэш И это очередное подарочно-сборочное, фабрично-упаковочное видео Господи, с голосом Сегодня я соберу 4 подарка И сразу скажу, что никаких айфонов, айпадов Плейстейшенов и так далее и тому подобное здесь не будет, потому что я бедный блогер. Соберу я четыре подарка своим детям. Это сыну, дочери, племяннику и племяннице. Да, конечно, дети в течение года получают очень много сладостей. Получают они подарки на день рождения. Но все-таки Новый год это такой самый, наверное, волшебный что даже взрослые, такие как я, верят в чудеса, и не получить подарок в этот день даже мне было бы обидно. Поэтому я решила собрать вот чисто символически, да, от себя им по подарку, и что я им приготовила, я вам сейчас, конечно же, покажу. И давайте начнем с вами с упаковки. Я купила вот такие вот... Коробочки, Они идут вот в таком вот разборном виде, то есть это сама коробка, а это крышка. Ну и, конечно же, получилось так, что в одной пачке было вот пять штук. Конечно, дарить мальчишкам фиолетовые коробки было бы как-то некорректно, поэтому мы их обернем в крафт-бумагу, а девочкам я подарю вот в таком виде, задекорирую вот такой вот красивой лентой. В принципе, собираются они вообще довольно-таки легко. Кстати, я уже рассказывала, где я покупала эти коробки. Честно говоря, хоть и они оформили мне там какая-то бонусная карта, но вряд ли я вернусь в этот магазин, потому что, знаете, там настолько злые продавцы. Я не знаю, по какой причине. Витринных образцов практически нет. Нет. Да, я, не знаю, как вот, я не знала, как вообще выглядят эти коробочки Конечно, меня они не очень удовлетворили Мне хотелось чуть-чуть побольше Но теперь что есть, то есть Ну и давайте начнем с первого подарка Что же это у нас будет, ребята? Это болецка для куб. Так как моя дочь пользуется моей косметикой Я решила подарить им вот такие вот блески для губ. Они просто бесцветные. Я, кстати, намазала. И он достаточно долго держится. В принципе, не совсем липкий. Ну, такой он. Кажется, он даже ничего не пахнет. Такой, знаете, такой тонкий, тонкий аромат. В общем, я думаю, им понравятся классные блески. Поэтому они у нас летят в наши упаковочки. Чем я их решила еще порадовать. Как я уже говорила, да, дочь у меня пользуется моей косметикой. Поэтому я решила ей подарить ребята потуши. вот так вот она выглядит короче фирмы не называю, просто тушь для ресниц черная и вот она кстати знаете такая розовая, перламутровая такая ну, очень я не знаю даже камеры передают ну такая вот, мне вот она прям вот, прям приглянулась я думаю что девчонкам тоже понравится дочь меня как-то просила купить ей пенку для умывания и... Я сестру попросила, чтобы она, скажем так, ну, помогла мне, чтобы она им купила И мне хотелось, скажем так, купить такую с дозатором но ну, вроде как-то она как-то презентабельнее смотрится, но она купила вот такие И они прям смотрятся, знаете, как зумная паста Я думаю, как бы не перепутали Но теперь что есть, то есть Там на ней стоит пломба Это хорошо Дальше я решила им положить в коробочке вот по такой вот шоколадочки. Я думаю, что этого будет достаточно. мамба фантастика, фантастик мамба -а. Вот, ребят, просто по маме я им еще положу. Для девочек у нас закончен. Сейчас будем собирать мальчишкам. Мальчишкам я... А, блин, короче, я еще, ребята, знаете, что забыла? Я, ребята, забыла им положить... Как же без носков. Вот такие вот носочки классные. Вот, в общем, с Дедом Морозом и с собачкой. Ну, а кому какой попадется, я уже не знаю. Так, ну что ж, давайте будем собирать мальчишкам. Мальчишкам я вам хочу сказать, и того скромнее, потому что, ну, потому что, потому что я решила, знаете, взять... Хоть у меня есть вот такой вот оранжевый наполнитель, но я все-таки решила что как бы мальчишкам взять такой почемнее Сыну я решила подарить, он у меня просто обожает слаймы и вот они здесь вот с такими вот фруктиками классными Да, решила подарить слайм, потом сама же буду, ну ладно, что, что не сделаешь ради счастья детей наших Так, дальше Решила вам подарить вот такую вот маленькую машинку. Я даже не знаю, мне кажется, она не влезет в упаковку. Мне придется ее, скорее всего, распаковать. Так, вот такая вот машинка. Ну и, конечно же, шоколадка и мамба. И я уже говорила, что это будут просто чисто символические такие подарки. Ничего сверхъестественного. И вот так вот это будет выглядеть. В принципе, ну... А племяннику я решила, даже знаете, не я решила, а дочь мне подсказала купить ему вот такой вот, блин, короче, и так я поняла, что это какой-то держатель для телефона, кстати, я попробовала, ребята, просто офигенно, удобно, удобно очень в руках держать, ну и в нашу подарочную коробочку полетит вот такой вот подарочный набор, это ручка с брелком, сейчас мы не вытащим потому что в нашу коробку она ну, никаким образом не влезет вот такая вот ручка так, она наверное да вот она вот так вот поворачивается и вот такой вот очень интересный бревок хм. в виде О, он железный фига я думала он пластиковый а так прикольный брелок. Короче, я даже не знаю, в виде какого-то ключа, что ли. Я так предполагаю. Также ему шоколадочка и мамба. Ну и давайте уже посмотрим, как это выглядит в собранном виде. Ребят, вот как это выглядит в собранном виде. Обязательно, ребята, напишите в комментариях. Как вам? Ну, все-таки, такие не супер-пупер подарки, но все-таки, хоть как-то порадовать своих детей. Ну что ж, ребята, заканчиваю видео я уже не одна <соценно> с помощником. А, поэтому, если вам, ребят, понравилось, то обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, ну и, конечно же, комментируйте, потому что это помогает развиваться моему каналу. И всех с наступающим 2022 годом. И, кстати, ребята, не забудьте про 31 декабря. На моем канале выйдет видеоролик, про который я уже говорила в прошлом ролике. А какой это будет ролик, ребята, вы узнаете, если подпишетесь. И всем, ребята, всем пока-пока.